Друзья, всем привет. Всех с наступающим Новым Годом. Сегодня у нас особенный день. Сегодня у наших детей будут проходить соревнования по их дисциплине спортивной. Поэтому там чуть-чуть поснимаем. И еще немножко поснимаю видео. Сейчас поеду. Мы с женой решили сделать друг другу подарок на Новый Год. А какой? Покажу чуть дальше. Все, выдвигаемся, поехали. Болтать сегодня буду мало. Поехали. Куда поехали? Да, золотые медали а да получать? Полярую. Нет, не золотые. А какие? Ну какие? <с Четвертые <с места. Нормальные, десятые. Бронзу ну. будем. Вот такое вот прибавление к нашим медалькам мы получили. Первое и третье место. Ну, друзья, смотрите, в городе тоже чистят снег в полным ходом, прямо вот такими установками. Потихонечку идет большой груз и впереди вот такая вот такой конвейер, который собирает снег и прямо в кузов бросает. Вот, друзья, о чем я и говорил, решили мы с женой себе купить телевизор. У нас на первом этаже маленький висит, 40-дюймовый или 43 дюйма, не помню. А вот этот мы взяли 50. Мы его повешаем на первом этаже, а тот, который висел на первом этаже, мы его заберем с собой на второй себе в спальню. Поэтому вот такой вот телевизорик решили взять себе на Новый год. Сквер Кирова наряжают, делают ледяные скульптуры всякие. Елочка здесь вот она. Елку, поставили елку ну, уже давно поставили, просто не проезжал здесь ни разу. значит, тут вот такой день выдался у меня, то есть дети победили, первое место и третье место одна, пока ничего не заняла, но ничего, мы нагоним и получим соответствующие результаты, вот, подарочек мы купили, ну и на этом все, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья, всем пока!